Уважаемые коллеги, вчера я 18-й раз прослушал послание президента. Оно носит исключительно принципиальный характер. Я уверен, что его будут изучать внимательные сторонники и противники. Но я обратил особое внимание на то, что та стратегия, которую обозначил президент, это прежде всего защита суверенитета и традиционных национальных ценностей, была практически во всех разделах. Я 44 главы насчитал, посмотрел и порадовался, что та встреча, которая была у президента с лидерами, материализуется в конкретных предложениях. Я считаю, что мы обязаны их продумать хорошенько, скорректировать свои планы и обязательно выполнить. Что касается обстановки, вокруг обстановка была тоже очень любопытная. Я внимательно прочитал послание Байдена. Уже на четвертой минуте он стал воспитывать и спрягать Российскую Федерацию и президента. Четырежды возвращался к этой безобразной речи. Одновременно, если в прошлом году его послание было примерно наполовину посвящено ситуации на Украинском фронте, в этот раз в конце 2-3 минуты, и то скорее для протокола. Но тем не менее появился в Польше и опять поджигает войну. В общем, он ведет себя абсолютно провокационно. У нас впереди большие и очень важные визиты. Сегодня в Аны будет встречаться, видимо, и с президентом. Он только что вернулся из Мюнхена, где уверенно отстаивал наши совместные стратегические интересы и цели. И я этому очень рад. Уже запланирован визит в в марте. Я надеюсь, что совместные усилия Наших двух великих стран, которые обладают огромным потенциалом, будут служить миру и благополучию. Какие особенности этого послания я прежде всего отметил уверенность и реализм? Это исключительно важно, когда вокруг истерика и паника президент демонстрирует то, что обязан демонстрировать в таких условиях верховных ломокомандующих. Но он обратился к каждому из нас. Задача всех без исключения обеспечить поддержку России. Россия должна быть сильной и обязательной победителем. Главный акцент он сделал на развитии и мирного обеспечения жизни наших граждан. На мой взгляд, это полностью соответствует всем фракциям, которые здесь сидят. И мы внесли целый пакет законов. Я у президента оставил, дал все поручение более десятка. Я надеюсь, что «Единой России» И вы рассмотрите, там абсолютно конструктивные предложения. Очень порадовало уважительное отношение к человеку труда. Я посмотрел там полсотни наименований, тех, к кому он обратился персонально. И это тоже свидетельствует о большой озабоченности происходящей и необходимости консолидации общества. Я считаю, мы обязаны брать пример в этом отношении. Хочу заявить, тут у нас были некоторые выпады, их больше не будет. Мы понимаем, что такое война, понимаем, что такое консолидация и понимаем, что такое конструктивная работа. Правда за нами. Мне очень нравится этот лозунг, потому что наше дело правое. Но должна быть и правота за нами. А вот насчет правоты придется поработать и попахать. Мы только что подвели 30-летие возрождения нашей партии, брали все ключевые посылы. И нас поддержала вся страна и союзники в планете 130 делегаций, которые сказали, вы, в принципе, правильный курс выбрали, мы вас поддержаем и готовы дальше поддерживать Российскую Федерацию в это сложное и тяжелое время. При, с президентом, обсуждая его фразу капиталист зашел в тупик, я особо подчеркнул, без социализации мы не справимся, без наращивания темпов, тем более. У нас последние 10 лет средние темпы около 1%, мы должны все сделать, выйти на темпы выше мировых. Для этого у страны есть все необходимое, и вчера он дополнительно раскрыл возможности реализовать эту идею. Я предлагаю рассмотреть вот тот бюджет развития, программу из 12 законов, которые внесла наша фракция, наши талантливые люди, Мельников и Кашин и Афонин, и Новиков, и Коломийцев, и Харитонов, я считаю, что она абсолютно конструктивна. Что касается войны, я еще раз хочу обратиться к вам. Мне пришлось быть во всех горячих точках, три раза служить в армии. Я видел весь мрак и ужас и на Кавказе, и Средней Азии. Понимаете, у той войны, которую провести, нас развязали, могут быть только два решения. Или победа, или поражение. Поражение, стратегическое поражение, означает наше геополитическое исчезновение. Это вообще будет катастрофа страшная и ужасная. Но чтобы побеждать, условия победы тоже хорошо сформулированы. Они есть и в доктрине национальной безопасности, и в поддержке армии. Вчера насквозь все это было представлено. Я понимаю открытое выступление, но я бы призвал тех, кто у нас занимается оборонно-промышленным комплексом, Давайте встретимся, обсудим. У нас Соболев проехал все ведущие заводы, которые выпускают и танки, и орудия. И был на мобилизации, что касается моего земляка, губернатора Клычкова с Орловщины. Он от Курска до Херсона 1500 километров проехал. побывал в окопах, посмотрел. Отправили мы туда, сейчас отправили еще один конвой. 105-й, 17 тысяч тонн. Я считаю, что это большая помощь, но этим надо заниматься каждый день, потому что ребята требуют поддержки. Всегда президент особо почерпнул, в том числе и создание... Фонда. Я его обсуждал с ними, я давно говорил, у меня отец-учитель вернулся на одной ноге с фронта. Он всегда фонд возрастановления из трех зарплат летних одну вкладывал, покупал облигации и все остальное. Я считал это норма, а мы тут другого уговариваем, когда нужна реальная помощь. Что касается э, суверенитета, при обсуждении я еще раз хочу вам подчеркнуть, Суверенитет, без этого не существуют большие крупные государства, так же как без патриотического испытания. Многоциональная большая страна без любви к своей родине, языку, традициям, народам, которыми не может существовать. Нам придется многое тут пересматривать. Но с экономическим суверенитетом у нас проблемы. 60% крупной собственности по-прежнему в руках иностранцев. Финансовый суверенитет. Я вчера сказал, ну как случилось, год войны 261 миллиард долларов перекочевал в чужие банки. Вчера президент нашел очень корректную форму и практиковать. Вроде бы там. «Чужаки, вот давайте возвращайтесь, и на кухне вас давно ругают». Да мы их уже 20 лет ругаем последними словами, которые только есть в русском алфавите. Надо принимать меры по прогрессивной шкале налогов. Принимать уверенно и обоснованно. Что касается основы суверенитета, вчера это прозвучало впервые, основой суверенитета является народ, его политической воли, его благополучие, его образование, является наука, и в этом отношении просто хочу поблагодарить то, с чем Жаре Салферова тут, Мельник, Усмолин, Кашин, кто еще. У нас все остальные. Мы же вам носили этот закон. Баклавриат и вся эта свора, она просто губит людей и губит образование. Но как только сейчас возьмемся за это дело, мы поймем, это новые учебники, новые программы, новые кадры, системы. Это очень большая и сложная работа. И тут мы готовы с вами скоперироваться. У нас каждой второй и третьей фракции ученые. Многие преподавали и сейчас читают курс лекций. Давайте, я считаю, это главный вопрос на сегодня. Защита русского мира. Я уверен, что русский мир сегодня мы защищаем прежде всего. Вот на Донбассе. Давайте вместе сейчас навалимся и сделаем все для того, чтобы обеспечить победу. Если кто-то думает, забыли про демилитаризацию и демилитаризацию, глубоко ошибаетесь. Если мы не решим эту проблему, этот нарыв взорвется с еще большими и тяжелейшими последствиями. Поэтому требуется самая тщательная работа на этом направлении. Одну минуточку добавьте. Договоры нв 2 добавьте. Напомню вам, 11 лет назад мы единственные, отказались за него голосовать. Объяснили, почему. Я с Медведевым встречался. Мы не учитываем все, что связано с ракетно-ядерным вооружением у Франции и у Англии. И более того, они складируют, а мы уничтожаем. Я когда приехал на базу, где американцы пилили с нашими ракеты суперкласса, в такой ракете 2 килограмма золота и 200 с лишним килограмма серебра, там ракета, чтобы она 20 лет стояла на боевом дежурстве, она сама Должна быть сделана безукоризненно. Поэтому давайте сделаем все, чтобы быстренько принять это решение. Президент верно принял. Я посмотрел на обзорку обзор. Ой, какой вой там поднялся. Не войте. У нас ряда мощная. И когда говорят о победе над ракетно-ядерной державой, так могут говорить только идиоты или люди, потерявшие всякую личную ответственность. Ну и насчет выборов. Выборы президентского должны быть демократичными, конкурентными, спокойными в рамках закона. Мы к этому готовы. Мы вас в прошлый раз призывали, вы уклонились, приглашаем еще раз обсудить весь пакет инициативы наших законов. Мы готовы к этому диалогу и готовы к успешному выполнению послания, которое может обеспечить национальную безопасность, суверенитет и.. Проповедили наших лучших традиций, успехов.